Всех привет! В этом видео я покажу, как перенести токены мегаватт контракта из Аватарбанка в личный кабинет Search Energy. Итак, переходим в раздел Мой счет. Здесь мы с вами видим адрес кошелька, баланс токенов мегаватт контракта и баланс эфира. А для того чтобы перенести, мы нажимаем на кнопку перенос токенов из Аватарбанка. Попадаем в раздел входа в личный кабинет аватара если вы залогинились то все хорошо сейчас я сделаю вход в личный кабинет итак мы попали на раздел мои счета и здесь видим количество токенов мегаватт контракта который нужно перенести итак в моем случае 225 для примера я сейчас переведу один токен в самое верхнее поле кому мы переходим в раздел мой счет копируем мой адрес вставляем сюда соответствующее поле для примера я привожу один э, токен. Цена газа оставляем э, по умолчанию. Э, в это поле ничего не вводим. Э, вводим пароль от э, входа в личный кабинет и нажимаем перевести. Э, перед тем, как э, отправить, проверим адрес кошелька. Итак, у нас заканчивается на 99А9 в личном кабинете раз девяносто все хорошо подтверждаем транзакцию итак мы видим что транзакция успешно отправлена и ее проверить можно по данному хэшу закрываем через некоторое время баланс кошелька мигратор контракта пополнится на соответствующее количество токенов после подтверждения сети После того, как вы перевели все токены мегаватт-контракта, вы можете перевести остатки эфира в личный кабинет Search наше. Итак, выполняется это следующим образом. Также нажимаем Отправить, вставляем сюда адрес кошелька. Для примера я сейчас введу 50 Цену газа вставляем без изменений. Будем пароль от входа в личный кабинет аватара и нажимаем перевести подтверждение транзакции все транзакция успешно отправлена и ее можно отследить по блокчейн через некоторое время тут отобразится хэш далее Переходим в раздел Мой счет, и э, здесь у вас автоматически э, появится э, переведенные токены. Если у вас возникли вопросы, вы можете посмотреть еще раз видеоинструкцию, э, либо обратиться к э, своему вышестоящему партнеру э, или задать вопрос в разделе поддержка. То есть на, написать тему, э, сообщение и отправить. На этом. Э, Видео по переносу токенов завершено.